Привет, с вами снова я, Катя. Надеюсь застать вас в добром здравии и хорошем самочувствии, потому что сегодня мы поговорим о семи супер качествах супер риэлтора. Поехали! Самое первое супер качество – риэлтору нужно быть общительным человеком. Тогда людям будет приятно иметь с ним дело. Риэлтор должен получать удовольствие от того, что он делает, а именно от общения с людьми. Но если многогранное общение доставляет дискомфорт, то хорошим риэлтором не стать. Так как большую часть времени уделяется встречам, переговорам, общению по телефону. Ну, это понятно. Второе качество суперриэлтора – проницательность. Перед тем, как начать работу с тем или иным покупателем или собственником жилья, нужно проанализировать и прочувствовать, ваш ли это клиент. Или вы зря потратите свое время и силы так ничего и не заработаете. Как говорится в одной очень мудрой книге, проницательность и мудрость лучше серебра и золота. Третье качество суперриэлтора. Говорят, психология не слишком востребованная профессия в России, но работа и общение напрямую с клиентом, а в нашем случае с недвижимостью, соприкасается в большей степени с людьми, а не со зданиями и помещениями. Оказывая риэлторские услуги, без психологии не обойтись, тем более в таком мегаполисе, как Москва где можно встретить самых-самых разных людей, которые мыслят и живут непривычным нам образом. Качество под номером 4. Юрист. Надежному риэлтору не обойтись без юридического сопровождения сделок по купле-продаже и аренде недвижимости. Знание жилищного кодекса в сфере недвижимости обязательно, а изменения и вступление в силу законов всегда должны быть под рукой. И это большая ответственность риэлтора, особенно перед покупателем недвижимости, которая должна быть проверена и юридически чиста, дабы избавить нового владельца квартиры от претензий третьих лиц после подписания ДКП и вступления в собственность. Номер пять. Успешным риэлтором может стать только хороший продажник и оценщик недвижимости. Риэлтор в России это не просто посредник в сфере продажи жилья, как это заведено за границей. Хороший риэлтор способен оценить номинальную и рыночную стоимость жилья, хорошо знать рынок недвижимости и не забывать про аналитику и прогноз, дабы предложить выгодную и перспективную сделку с недвижимостью своим клиентам. Под номером 6 – это дизайнер и фотограф. Риэлтор с хорошим вкусом это всегда выгодно для клиентов. Трудно даже представить, сколько дизайнерских идей увидел риэлтор вживую благодаря своему многолетнему опыту, что поможет клиенту увидеть потенциал планировок предлагаемых помещений. Что касаемо фотографий, помните, нет плохого фотоаппарата, есть плохой фотограф и плохое освещение. Ну и наконец, седьмое, завершаемое качество суперриелтора – маркетолог. Без рекламы вы с места не сдвинетесь. В целом у большинства риелторов одни и те же инструменты продвижения. Но я думаю, что у риелтора, имеющего свою фишку, ну, например, здоровое, хорошее чувство юмора Дело пойдет гораздо быстрее конкурентов А здоровая конкуренция способствует развитию Как профессионально, так и личностно Респект моим коллегам, кто нашел свою уникальную стилистику Как в рекламе, так и в риэлторских услугах в целом Очень важно использовать свою уникальность и талант на благо людям Я желаю всем успехов в честном труде и поиске внутреннего потенциала Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. С вами была я, Катя, Flatum Realty.